Итак, ребята, другой день, следующий наш проект, который мы будем делать, это мы должны сегодня помыть запчасти, подготовить их для фотосъемки, чтобы в дальнейшем выставить их на ebay, наш магазин. Так, вот запчасти, которые вчера вечером разложили, вот трансмиссия, тут вся наша ходовая практически, так это мы сегодня должны... Помыть, я покажу, как мы это делаем. И также наш вот двигатель здесь. Под двигателю мы должны еще разобрать. Я должен разобрать генератор, компрессор, гидравлический насос, ну и так далее. Здесь надо еще кое-что поснимать. Сейчас это все помою. И покажу вам этот процесс, который мы будем, который я буду делать в данный момент. В это же время у нас на подъемник наш подъехала машина, другая. Это Nissan 3,370 370 модель. Вот такая. Она весьма немножко низкая, поэтому нам нужно будет заехать на подъемник, поднять эту машину. Вот, немножко такой вот обещал обзор этой машины, вы уже видели ее вот это моего сына машина Нужно должен поднять и нужно эту машину довести до полного состояния, чтобы можно было на ней передвигаться и ездить это тоже мы покажем в нашем видео. Вот такой проект сегодня. Давайте я вам покажу, только эта съемка будет в коренном режиме, чтобы вы посмотрели, как мы моем запчасти и готовим их для фотосессии. Ребят, добро пожаловать еще раз на dance Stay канал. My Life, My Style, Моя Жизнь, Мой Стиль. Ну давайте посмотрим, как мы моем запчасти. Так, маленький обзор того, что мы сделали. Вот мы перемыли все запчасти. Пожалуйста, Смотрите, Вот наша трансмиссия. Чистненькая помытая. Двигатель как новенький. Я вот не знаю, дайте знать в комментариях, стоит ли мне раскрутить генератор, кондиционер, дарпер, аурстиринг, пулевой насос гидравлические, Стоит ли его снять или оставить все это вместе и далее, Дайте знать сообщение. Так, мы сейчас двигаемся на не маленький другой проект. Также хочу показать. Мы подняли мы, 70 370 модель на наш подъемник. Что мы здесь делаем? Мы снимаем здесь натяжитель ремня. Он у нас будит. Вот, вчера меняли гидравлический насос. Вот этот вот, но мы думали, что шум днем, но и нет. Вот, сейчас мы сняли. Вернее, мой сын снял. Вот, пожалуйста натяжитель ремня, вот он. Слышите, как он шумит? Вернулся за такой шум, очень неприятный для для слуха, когда двигатель работает. Ничего мы это сделаем. Так что, ну теперь продолжаем нашу небольшую рубрику. Вот я взял или беру лестницу, хочу кое-что установить у себя на одном из зданий. Я купил фонарь, фонарь LAT фонарь И мы сейчас его будем прикреплять в здании Чтобы ночью нам было светло Очень классная вещь, мы сейчас это будем с вами делать Кстати, кто не подписался, пожалуйста, подпишитесь на наш канал У нас есть очень много чего интересного, что мы можем здесь сделать. В данный момент у нас идет подготовка к лагерю, который намечается через две недели здесь, на этой территории, а тоже сделаем маленький обзор нашего лагеря. Это Молодежный подростковый лагерь, который будет длиться всю неделю здесь у нас на нашей земле, поэтому засниму также вам покажу это. Вот это одно здание на нашем участке здесь. И вот на верхушку, по центру, мне нужно закрепить и установить фонарь. Вот небольшой обзор там, где мы живем. Кому интересно, нам более подробную Информацию Покажу, если вам это интересно, ставьте в комментариях, расскажем, покажем, как мы поживаем здесь в Сакраменто. Итак, давайте постараемся установить фонарь на Ах, вверх. Друзья, вот, пожалуйста, посмотрите, вот такой фонарь, я приобрел также на eBay У себя установили мы уже раз, два, три, где мы еще? Четыре. Это будет пятый фонарь, мы устанавливаем, не надо никаких проводов, ничего. Он абсолютно заряжается. Солнечная панель. И ночью он сам включается. Выключается. Очень классно. Имеет два положения. Попробуем вечером он заснять и показать. Сейчас я его хочу установить. С помощью своих установителей. Алиса. Так, ты готов? Так, немножко... Да, я тебе вам покажем в будущем. Если вам это интересно, дайте знать в комментариях. А теперь мы сейчас будем жарить сосиски. Ты готова? Мы все, поехали. То есть потопали. Ладно, ребята, мы с вами увидимся чуть попозже. Всем еще раз привет, ребят. Мы сейчас разжигаем огонь для того, чтобы поджарить сосисочки. Вам мы расскажем, как мы это делаем, да? У нас растет большой-большой эвкалипт. большое дерево. Я знаю, сейчас ты будешь тоже будешь снимать. Собрать веточки для того, чтобы разжечь нам наш ну, мангал или как назвать а. его пахнет очень хорошо Мы сидаем их на ниц Сейчас я попробую еще собрать А мне сколько ты собрала? Покажи я Собрать я собрала. кору После этого что мы делаем? Разжигаем? Посыпаем вот а, да, таким вот углем Посмотрите Ламп чаркал мы посыпаем сверху наших веточек. И после этого что мы делаем? Разжигаем. разжигаем правильно Наша авиа говорит, что мы разжигаем Мы разжигаем ветки снизу Эвкалипт очень хорошо пахнет да, Вы запах чувствуете? Аромат эвкалипта? Тебе очень, не нравится очень Только мы распалим сейчас веточки снизу этот уголь разжигается долго, чтобы будет достаточно времени мне поехать в магазин. в магазин Я вас заберу с собой в магазин так okay. что, покажу вам немножко ну, вот все, у нас пламя горит Это а, достаточно, ребята куда Кстати, я? подпишитесь на наш канал, чтобы вы, чтобы вы попробовали наши сосисочки Которые а, я Спасибо. Ну что, ты едешь с нами? Да. На твоей машине едем или на моей машине едем? Да я на что мы не на каком на джипике поедем или я на белой на белой машине? Да. А я думал на вот этой машине поехать. Давай садись. Че, смотри какая машина. Поехали, Ладно, вы на этой, я на этой. А, так мы отправляемся в магазин вместе с вами. Мы забираем всех наших подписчиков с собой, да? Алина, ты готова? Да. Готов. Ну, не пристегивай ее. Итак, вот наша машина. Всем привет. Мы меня мама Жен Сегоня. Да. Чтобы сейчас, там, И... И. Что еще? Морозом. О! И мороженое. Молодец. А какое покупаем мороженое с Мне тобой? Нет, мы будем покупать с вафиками. С вафельками? Да. Хорошо. Мы да. сейчас выезжаем с нашего двора. Это наш двор. Нам надо торопиться, потому что мы растопили уже уголь, наши дрова, поэтому мы попробуем по быстрому проехаться в магазин. Ну хорошо, ребят, давайте вместе с вами увидимся в магазине. Все, приехали в магазин. Да. Так, за хлебом, да? Так, да, нам надо по быстрому найти хлеб. Мороженое Мороженое, мороженое возьмем, да? Так, здесь хлеб Здесь у нас отдел хлебная. хлебный Хлебный ага, отдел хлеб. Так, ну надо для сосисок найти хлеб А вот Маленький вот Это мороженое Он а, большой мороженое, да. Это самый неполезный хлеб, который есть Но я думаю, что мы возьмем такой Чего не полезно? Или возьмем, а? и еще возьмем другой а? Какое мороженое ты хочешь? Да Вот это? Да Окей okay. да. Это? Да Сейчас что взяли? Взяли хлеб, да? Да, я взял вот такой хлебушек уже. Больше питьев. Завернулся в писточку. И также мы взяли вот такой вот хлеб, фредж, красавличей, мороженое. Спасибо, я хотел. Вот мои помощники помогают. Пучек на по-другому авиа. Подожди. Мы купили вещи. Видите. Теперь идем машину, да? Да. да. И встретимся с вами прямо возле нашего костра. Итак, мы приближаемся к нашему участку, где мы живем. Мы заезжаем. Пожалуйста. Это наш заезд Итак, мы приехали к нашему бангальчику, как правильно его сказать я не знаю, барбекюшка Делаем такую операцию над куличком И достаем самое вкусное Кстати, хочу сказать это польская сосиска это мне нравится мне нравится вот так делать надрезы покажу Вот такие разрезы Нарезы это не обязательно делать Ребята, ставьте лайк, если это вкусно Кстати, смотрится поделитесь в комментариях, если вы когда нибудь пробовали именно польские сосиски Здесь жар нам хватит Вот так примерно жарятся наши сосиски Как, ребята, Привет. очень приятный, Привет. спокойный вечер. Кто здесь с нами здоровается. Привет. Да. Ну, что, мы заканчиваем, да? да. Заканчиваем сегодняшний что, день. Сосиски. Сина. Сосиски. Ой, сосиски. Любишь? Да. да. Хорошо. Будешь кушать? Да. Ладно. Что надо сказать, ребята? Да не <связать> понимаю. Комментируйте снизу если <решайте> сюжетили <связать> вот такие кофты. Идите в Двенцбей и. Купите... Он имел в виду футболки. футболки. футболки. Только я да. не знаю, где это футболочка. Да. Хорошо, ребят, всем всем пока. Большое спасибо, что вы были с нами. Еще раз хорошо? просим поддержите нас, подпишитесь, Подпишись. пальцы вверх, да? И не забудьте нажать <связать> на что? На колокольчик нет, нет. Так, ребята, вы были с Advance Bay My Life, My Sky Ну, да? My Life, My Sky Ладно, все, всем-всем пока-пока, всем, ребят нет.